Привет вам! Ну вот, сегодня 13 марта, а тут, понимаешь ли, весной не пахнет, коньки тут стоят на Москве-реке. Мы пришли на наш пляж Левобережный, тут все еще подо льдом Москва-река, тут интересные инсталляции новогодние еще вот стоят, всякие хот-доги тут еще понастроили, спортивная площадка тут на месте. Тут пляжный волейбол вот летом организуют Танюшка уже куда-то пошла раков ловить Говорит, подо льдом Мальчишки их ловили Он красная моя куртёха Ну-ка давай посмотрим Что тут происходит Ух ты, ничего себе тут пляж-то какой Круто, привет Да чунь, ты что замерз? Нет, промок просто. Что-то видео не останавливается. Что происходит?